Добрый день. Все, Все я тогда отключаюсь. Угу. Всем доброе утро. Начинаю свою дипломную на работу. Первое, что расскажу, это о компании. Компания называется Платформа. О деятельности мы и эти компании в сфере тарифного регулирования разрабатываем отечественное программное обеспечение для социально значимых направлений. Наши клиенты это 67 регионов страны, это государственные органы и бизнес-компании. Три федеральных министерства, это ФАС России, Минстрой и Минэнерго, и более 92 активных пользователей системы. Наша команда состоит из 93 человек, при том, что в этом году мы приняли 43 человека, это очень важное уточнение. Наши сотрудники работают в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и удаленно из разных регионов страны. Проект называется «Развитие внутренних коммуникаций». Цель – трансформация внутренних коммуникаций в компании. Задача – это оценить текущее состояние внутренних коммуникаций, составить план внутренних коммуникаций на трансформации трансформация единого информационного пространства и описание ключевых посланий. Далее, какие проблемы есть в компании? Нет понимания настроения людей, их вовлеченности. Мало проектов для вовлеченности сотрудников, много каналов для рассылок, многие их игнорируют, не отвечают на опросы. Неструктурированная внутренняя информация, ее хранение. И вот то, что, о чем я говорила, что компания выросла за год в два раза, нет понимания культуры компании и ценности как-то уже размылись. Целевая аудитория. Первая целевая аудитория – это удаленные сотрудники. Я не делала их описания, потому что у нас, в принципе, плюс-минус у всех целевых аудиторий один и тот же возраст. То есть нет такого, что где-то больше женщин, где-то мужчин, где-то образование отличается. Все, в принципе, везде плюс-минус одинаково. Каналы коммуникации – это основной это корпоративный портал и электронная почта. Проблема удаленных сотрудников это то, что нет понимания настроения и вовлеченности людей. Так как они удаленные, мы их не видим, некоторые с ними практически не знакомы, нет понимания их настроения, никто их никогда не спрашивал об этом. Это очень такая большая проблема. То есть они как будто бы виден их результат в работе, но непонятно ну, вообще, как у них дела. Нет никаких совместных активностей, также, потому, потому что они удаленные. И жалобы на корпоративный портал. Следующая целевая аудитория – это офисные сотрудники. Основной канал – это Slack. Далее идет корпоративный портал, стенды и электронная почта. А какая проблема? Мало активности в офисах и вне офиса, хотя раньше мы встречались намного больше, проводили какие-то активности и мероприятия, но сейчас, видимо, из-за такой ситуации нынешней все немножко затихли, никаких активностей нет, хотя ребята все очень активные и спортивные, есть желание, но вот какой-то организации, к сожалению, организация отсутствует. Нет качественных информационных стендов. То есть у нас висят стенды, но они висят для того, что они просто висели. Вот. нет никаких, Они несут никаких целей. Мы как-то повесили стенд с нашими фотографиями живыми, которые, в принципе, отражают нашу культуру, как мы, какая мы сплоченная команда. И были хорошие отзывы по этому стенду. Все останавливались, изучали. И поэтому хочется сделать что-то более масштабнее. Креативнее. Нет понимания настроения и вовлеченности людей, не так как удаленных сотрудников. Да, мы с офисными сотрудниками видимся, общаемся, но все равно хочется провести какой-то опрос, потому что некоторые могут что-то не договаривать И жалобы на корпоративный портал. Следующая целевая аудитория – это руководители отделов. Самый главный канал – это электронная почта. Далее идет слэк и корпоративный портал. Какие есть проблемы? Это нет культуры информирования сотрудников, нет культуры обратной связи. Руководители отделов такие очень занятые люди, также некоторые работают и удаленно, и даже не, не спрашивают, в некоторых отделах не спрашивают своих сотрудников, как дела, нет никаких неинформирования, и это тоже такое является проблемой. План мероприятий по реализации проекта. Первое это ежегодное внутреннее исследование. Зачем мы это делаем? Это принять настроение вовлеченных сотрудников, проблемы внутренних коммуникаций и качество обратной связи. Какие могут быть принятые решения? Это дни информирования, решение точечных проблем сотрудников, реализация идей сотрудников. Принятых решений может быть больше. Все зависит от опроса. Они могут быть даже какими то другими. Я просто привела пример, какие они могут быть, исходя из того, как я знаю своих сотрудников. Как проверим KPI? После пройденного исследования есть результаты и принятые решения, которыми довольны сотрудники, положительные отзывы. Далее, это трансформация единого информационного пространства. Зачем она делается? У нас она есть, но она в очень плохом состоянии, есть плохие отзывы, практически у каждой целевой аудитории. Поэтому было принято решение как бы трансформировать наше единое информационное пространство. Какие инструменты? Это трансформация корпоративного портала, выбор единого источника оповещений, трансформация стендов в офисах, внедрение корпоративных медиа и внедрение корпоративной газеты. Как проверим KPI? Это опрос после внедрения нового информационного пространства, личные отзывы сотрудников и активные, активности сотрудников на портале. Сотрудники очень любят на портале комментировать, как-то общаться, и сразу видно, зашел проект или не зашел. Далее развитие корпоративной культуры в целом. Зачем нам это нужно? Это Чтобы улучшить вовлеченность сотрудников и коммуникации между ними и руководством сплочение коллектива и понимание ключевых посланий, потому что очень много новых сотрудников и некоторые даже наверняка не знают наших ценностей. Какие будут инструменты? Это совещание с менеджментом об изменениях ценностей компании в трансляции, геймификация, организация мероприятий и благотворительность. Как проверим KPI, опрос после реализации проекта, личные отзывы сотрудников и вовлеченность проекта. Далее итоги проекта. Это укрепление корпоративной культуры, формирование единого информационного пространства, понимание сотрудников и решение их проблем, повышение вовлеченности сотрудников и улучшение качества обратной связи. Команда проекта – это менеджер по внутренним коммуникациям, это все идеи реализации, директор по кадрам, согласование проектов, административная группа в составе трех человек – это помощь реализации проектов, дизайнер – это помощь в стиля корпоративного портала, газеты и стендов, системный администратор, конечно, без него вообще никуда. И сотрудники сами, привлечение их в проекты, потому что у нас очень много активных сотрудников, сотрудников-амбассадоров, которые рады помочь. У них очень, они очень талантливые у нас ребята, Они даже, мне кажется, поднимается настроение, когда они в чем-то участвуют и помогают.